Сделай свое лето денежным вместе с международным интернет-проектом Faberlic Онлайн». Готовы к стремительному взлету? Мы объявляем новую акцию от наставника на 10 каталог с 1 по 21 июля. Теперь еще больше призов и больше возможностей. Главный приз – 100 долларов за 20 активных новичков. Боишься, что не сможешь привлечь так много? Пригласи 10 человек и получи половину суммы – 50 долларов. Ну а если не справишься и с этой задачей, то не расстраивайся, ты получишь утешительный приз. Новинку 10 каталога – набор по уходу за кожей лица Bloom. Три любых средства на выбор гарантировано твои, если ты пригласишь в свою команду всего пять новичков с заказом. Подробные условия акции смотри на сайте faberliconline.info